Вот обычная, стандартная, основная ручка тормоза. Она работает как обычно. Тянет тросик, проходящий под обмоткой. И дальше проходящий к тормозу вот сюда. Вот дублируется ручка вот отсюда приходит тросик от основной ручки вот отсюда уже начинается рубашка которая идет до самого тормоза когда я нажимаю на ручку Получается, появляется такая дополнительная проставка к рубашке. Тросик остается той же длины. Рубашка удлиняется на величину ухода ручки. Вот сейчас... вот сейчас я нажимаю на дублирующую ручку. Рубашка таким образом удлиняется, тросик остается той же длины, потому что он прикреплен к основной ручке тормоза. И ему приходится вытягиваться в сторону основной ручки. Вот так.